Ну что ж, всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в Тамдрайдер. Э, в принципе, на прошлой серии мы закончили довольно неудачно в плане. Апокалипсис начался благодаря нам... Ну, давайте, в принципе, начнем исправлять свои деяния, как это всегда и происходит. Если вы помните, в прошлой серии мы свалились с о, самолета Вот здесь вот где-то висит... А, ну вот, собственно, обломки всякие и так далее Упали в грязюку, и на этом, собственно, серия закончилась Поэтому давайте, в принципе, приступим Время у нас 10.53, значит, где-то ну, 20-30 минут будет серия Может быть, 40, как в прошлый раз Давайте искать, что вообще нам здесь нужно ну, идти мы будем, естественно, по болоту. Как же нам еще помыться -то? Ну, к слову, хоть почище будет. Мигель! К слову, оказались мы в джунглях. В джунглях. То есть где-то здесь должен быть наш Мигель, должен быть наш, может быть, еще живой пилот, хотя вряд ли. Очень и очень вряд ли. Потом пригодится. Ну да, согласен. Потом пригодится, может быть. Мы же в джунглях. Здесь нужно собирать все. Обдираем все это, все, что здесь дается. Все обдираем. Насколько я понял, эта игрушка немножечко на выживание. Все-таки не только головоломки, все такое, а здесь еще некоторое такое РПГ идет. В котором нужно идти, сделать, крафтить еще что-то. не хочу с собой. Больше здесь ничего. Кто-нибудь меня слышит? Заберем здесь всякие Эй! штучки. Может Кто быть, они будет? нам пригодятся. Так, ну а нам в эту сторону. Я вижу, здесь подсвечиваются животные. Это означает, что их, в принципе, как-то можно будет с ними взаимодействовать. Возможно, на них охоту нужно, нужно будет делать, возможно, еще что-то делать надо будет. Поэтому некоторые, знаете, Арк Сурвайвал игрушка такая, вот то там тоже типа выживание, выживание. Вот здесь, наверное, та же самая ситуация, типа нужно будет выживать. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Ну достаточно, кстати, не близко мы. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Так, посмотрим карту. Мы здесь, текущая цель здесь. Ну, кстати говоря, не так уж и далеко мы находимся от текущей цели. А что здесь? А здесь, наверное, этот красный э, фонарик. М -м, так, не туда нажал. Давайте посмотрим, здесь есть что-нибудь собрать. Собрать здесь ничего нет. Ну что ж, побежали пытаться пройти. Потихоньку, потихоньку. Знаете... Такого размера стрекоз я ни разу не видел. Серьезно. Заберем перья. Перья нам пригодятся. М -м, куда нам? Не знаю, как она умудрилась перепрыгнуть. Я бы лично свалился бы вниз. После такого прыжочка. Согласен, обезьяны. Ух, нифига и сколько тут. Так, куда нам тут? М ага, нам вот сюда. Заберем перышко, расподсвечено. Вот здесь я вижу что-то. Лагерь какой-то. ха ну, понятное дело, фига себе тут топи Просто топи Ну, это же джунгли должен быть рядом. Эй! Мигель! Че мы можем здесь вы залутать? Где вы? Это мы забрать не можем Здесь мы можем забрать Отлично Че мы еще можем забрать? Бортовой журнал. Интересно. Что еще можем забрать? Костер. Я даже не думала, что будет такой Ух, нифига себе, Это тут, тут действительно что-то надо прокачивать. Надо было послушать Иону, Надо было все продумать. Давайте почитаем, что тут дается. Э, Раз развитие больше, навыков. И в все? Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Все, наконец-то. В общем, она договорила, можно теперь посмотреть, что у нас дают навыки. Развитие навыков охотника улучшает способности, связанные с изучением местности. Ветка воина улучшает боевые связанные с оружием навыки. Ветка мародера улучшает навыки изготовления предметов и скрытности. Так, изучение навыков. Выберите навык, который хотите изучить из любой синей, красной или зеленой ячейки. Навыки с белым контуром уже приобретены и изучены. Серые ячейки разблокируются, когда смежные с ними навыки будут приобретены. Некоторые навыки необходимо найти в мире. Их нельзя приобрести. О, интересно, то есть нужно еще изучать мир. Навыки пути. Для просмотра навыков пути нажмите букву Е, короче. Ну давайте нажмем букву Е. Что это такое? Разблокируйте это, выполнишь кузницу судьбы во время отзвуки прошлого. Не знаю, что это за навыки такие, но давайте посмотрим, что нам здесь предлагают. У нас есть увеличение точности лука, у нас есть о, приглушение шумов при прыжках и падениях, и у нас есть скорость крокодила. Скорость плавания увеличена. Ну что ж, давайте посмотрим, что там тут. Что нам тут предлагают. Ой, не-не-не, рано. Взор Орла. Отображает артефакты, монолиты, сундуки, сокровища, карты архивариусы, иранцы географов в режиме инстинкта выживания. О! А это очень интересная штука. Мудрость совы. Подсветка объектов, связанных с испытаниями в режиме инстинкта выживания. Честно, не знаю, что это за испытания такие, пока что это нам не нужно. А вот взор Орла прикольно. Лисий знак. Визуальная помощь при прицеливании в голову в голову врага. М что это может быть? Возможно будет показывать, что мы в... типа прицелились, правильно? не знаю Лисия падения. Уменьшает урон от падения с высоты. Чтобы полностью избежать урона, совершите кувырок и в момент приземления. М Осталось только понять, как кувырки делаются. Ну ладно. М скорость ревуна. Или ревуна. Больше времени, чтобы среагировать на ловушку или э схватить противника. Также вы никогда не срываетесь с уступов. О! А вот это вот полезная штука тоже. Бросок змеи. Возможность совершать бесшумное убийство, не поднимая тревоги. Тоже полезная штука, хотя у нас, по крайней мере, на данный момент не было такого. Чтобы кто-то чего-то сказал. Э -э увеличение длительности задержки дыхания под водой сочетается с дыханием крокодила 2. Так, и что мы тут еще можем? Извивание удава. Совершая бесшумное убийство, Лара автоматически забирает ресурсы у своих врагов. Вот это вот, кстати, тоже звучит очень даже неплохо. Гнездо Аспида. Увеличение количества рукотворных ресурсов, добываемых из любых источников. М -м тоже круто, круто звучит. Власть Орла увеличивает шанс нахождения редких животных. Судя по всему, мы действительно должны будем как-то взаимодействовать с животными, раз о, здесь есть охота. Совинная добыча. Получите возможность получать токсинный яд, разделяя пауков и жуков. А, разделывая. Для разделывания необходим самодельный нож. М -м, зрение Илипа. Лара определяет точное положение сердца крупного животного в режиме инстинкта выживания. Ранение в сердце наносит огромный урон. Давайте возьмем вот это... М -м. Чтобы обнаруживать область сердца крупного животного, прицелитесь в него или используйте инстинкт выживания. Ранение сердца наносит животному огромный урон. Нажмите Q, чтобы вы включить инстинкт выживания и удерживаете э, правую кнопку мыши для обнаружения сердца. Угу. Надо будет потом изучить. Хитрость ворона отображает ловушки в режиме инстинкта выживания. Вот это, кстати, тоже полезная штука, э, мало ли где мы еще чего получим. Но мне вот интересно э, отображение артефактов однозначно. М почему? Потому что за это вроде как дается какие-то... А, а что за это дается, кстати, тоже непонятно. Но вот сундуки с сокровищами это важная штука. И давайте еще возьмем э, визуальная помощь прицеливания в голову врага. Как по мне, это тоже довольно интересная штука. М Так, ловушку аспида, ловушки приманки, они привлекают и после активации убивают ближайшего противника шрапнелью. Интересная штука тоже. Так, ну бесшумное убийство вряд ли у нас в ближайшее время будут, поэтому давайте возьмем... Давайте возьмем прицеливание в голову. Полезная штука, как по мне. Это что такое открылось? «Повышение сопротивления урона наносимому противниками на короткое время после лечения в бою». Вот это, кстати, тоже хорошая штука. Надо будет потом посмотреть, как нам э, лечиться. Как нам лечиться. Э, потому что здесь вроде как э, какие-то есть такие вот штуки. Так, давайте заберем еще листву. Здесь наверняка что-то есть. Здесь наверняка какие-то вещи есть, которые нужно еще следить за ними. М? Сюда упал обломок самолета. В этом грозе мое сны... Может, там найдется какой-нибудь острый кусок металла? Возможно, возможно. Так, давайте забираю. Инструменты этот ящик не открыть. Понимаю. Ну ладно, побежали тогда. Может, какая-то железка из обломков? Давайте посмотрим. конечно. Попытались отломать кусок, ну ладно. Ага, нам вниз. Ну, конечно, опять это существо. Скример. Давай. Хренак, хренак, хренак. Все? Отлично. Ну, теперь мы можем вскрывать вот эти штуки. Это что такое? Это мы забрать не можем. Куда нам еще? Э -э -э, наверх. Вот здесь что-то еще штучка. Эту штуку пока порезать мы не можем. Пёрышки забираем. Тут вот еще что-то лежит. Инструменты какие-то нам дали. Так, древесина, древесина это важная штука. Предполагаю, что здесь из древесины мы будем делать что-то типа стрел, наверное, не знаю. Как вообще понять, сколько у меня хп? Здесь пока не показывается. Говорится, что уменьшает урон от падения. Не, ну это, конечно, круто. О, это, кстати, круто, вон действительно сердце показывается у животных. То есть идешь такой, хоба, и сердце. Так, побежали дальше. Так. Где-то здесь, где-то здесь еще должна быть... Во. Так, ну в принципе... В принципе, наверное, все. Все. Ну, наверное, все. Побежали, попробуем создать. В крайнем случае... Нам чего-то не хватает. М -м -м. Ага, понял. Пока что ничего не произошло. Возможно, нужно попробовать порезать. Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Ага, вот. То есть, ну как бы логично, что той же мы не смогли бы порезать. Но, видимо, нужно было сделать этот для скрипта. Изготавливаем ножик, кстати говоря. Посмотрим, как это будет выглядеть. О, ресурсы. Окей. Посмотрим, как она это делает. Достаточно острый. Ну и замечательно. Если нам хватит этого, то замечательно. Ну, вряд ли нам дадут э, автоматы, пулеметы, вот там. Скорее всего, там этого нет. <связь> Их все равно что-то держит. Гляньте, лягушка. А, там еще вторая веревка. Ну, это мы и до этого увидели уже. Так. Да, теперь я заберу снаряжение. Отлично. Здесь что-то, по-моему, еще. А, на дне просто водоросли. Ну, водоросли-водорослями пусть остаются. Непонятно, что с ними делать. Возможно, какую-то пользу они действительно приносят. Опа. Е. Еще какой-то... Не знаю, что это вообще такое. Зачем мы траву собираем? Лук. Ну, хотя бы лук дали. Уже неплохо. Ну почему я все вместе не упаковала? Кто знает? Мисс Крофт, кто-нибудь. Прием. Мигель, ты где? Черт. Ну все, минус. Минус пацан. Так, здесь можно еще что-то забрать? Нет, больше здесь ничего забрать нельзя. Окей, давайте тогда подлутаем еще все, что здесь мы найдем. Еще ящик. Так. У нас 19 стрел. тут можем забрать шкуру кстати говоря шкуру можно забрать хорошо понятно Короче, так просто мы его не убьем. А куда он испарился-то? Лол. Взял просто испарился. Не понял, так сказать. Возможно, охоту здесь нужно как-то тоже прокачивать, чтобы можно было забрать все это и так далее. Ладно, не будем тратить стрелы. Надо посмотреть, может быть, мы можем создавать о, стрелы каким-то еще образом. Так. Ну, он, короче, убегает куда-то. Понять куда, непонятно. Куда-то туда, ну. Видимо, нужно ловушки какие-то делать. Так. Какие-то ловушки, видимо. Так. Что я еще тут могу забрать? Перья. Так как у нас пока основное оружие это... Собственно, лук нам перья очень и очень нужны. Ага, понимаю. Я помню, где-то здесь была штука какая-то. А, вот она. Мы здесь пробегали. Вот. Все, отлично поползли опасно интересно и сколько что это за эти используются здесь так ну пожалуй мы заберем ее на всякий случай сколько у нас стрелка осталось Скажешь, нет? Мигель? Не скажет. Не нравится мне это. Мигель? Ты где? О нет. Нет, Мигеля. Вс ⁇ Мигель. Сожрали его. Ибо что, ибо потому что Мигель? Че я еще могу тут залутать, не скажете? Во, вон там что-то есть. Описание чудовища. В каждой части света, похоже, есть свое мифическое двуногое существо, которое живет в лесу. Здесь его называют Сисимите страж леса. Говорят, что он похож на большую обезьяну. Мужчин он, по слухам, убивает сразу, а женщину носит в пещеру и спаривается с ними. Понимаю. Доктор Педро Домингес, археолог, специалист по доколониальной культуре Майя. Отец не раз упоминал о нем в дневнике.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 Значит, потом займемся изучением их. Так, куда нам? Нам в ту сторону. Так, ну что ж, пошли. Ну, куча крови, кишки, там всякое такое. Ну, понятное дело. Что вы хотели? Это джунгли. Здесь немного другие правила. Ну? Коб... Кобздец. О, хорошая превьюшка. Ну-ка. Давай какую нибудь красивую сделай. Давай. Во. во во во во во вот так. Отлично. Превьюшка готова. Опа, за, сзади тоже. Так. Твою мать. Ну, по крайней мере, мы можем теперь знать точно, что их здесь нет. С помощью сердца вот этого. Так сказать, финальный босс. У... Нет, нет, Или просто нет, босс. Боже. Здесь надо поосторожнее. Конечно, надо поосторожнее. А ты ожидала? Лука у нас вообще. Ну, лук у нас пока не ограниченный, судя по всему. Так, они нас куда-то заманивают. М -м -м -м. Давайте сразимся с ними. Ну, если они хотят с нами сразиться, почему бы не сразиться? А ну да. бери как вообще отхиливаться вы не скажете мне нет получается на тебе А ну конечно. Что нам еще делать? Эй, -э -э. как уклоняться-то? Вы мне скажите хоть? Нет, не скажете. Понял. А, а <свистит> хуяк, прибалдела кошечка. Может быть какая-нибудь еще более крутая превьюшка будет. Скорее всего будет. Во. Тоже хорошая превьюшка. так вот всяких превьюшку понаделали посмотрим какая получится удачнее ну что ж на этом серию можно будет закончить В принципе мы сегодня достаточно много сделали мы посражались с его армия это многого стоит на самом деле ну что, всем спасибо за просмотр, кому понравилось ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы ждете еще, ну и до новых встреч, пока!